Господи, привлеки меня к себе и научи ходить Твоими путями. Господи, в Твоем слове сказано, что из сердца всякого верующего потекут реки воды живой. Я верую в Тебя и жажду, чтобы из меня и через меня текли реки живой воды каждый день моей жизни. Я прошу Тебя, исполни меня Святым Духом прямо сегодня. Подобно тому, как родник постоянно наполняется свежей водой, чтобы всегда оставаться чистым, так и я хочу ежедневно исполняться твоей силы. В Священном Писании сказано, что Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Господи, я понимаю, что не умею молиться правильно и достаточно часто, как мне следовало бы. Но я прошу, Святого Духа ходатайствовать за меня. Помоги мне победить мои слабости. Открой мне о себе то, чего я не знаю. Я очень остро чувствую свою нужду в твоей силе, способна изменить меня и мою жизнь. Я хочу проживать бесплодную жизнь. Я хочу жить в силе твоего духа. Я не хочу больше быть неудачницей. Я хочу быть победительницей в духовной сфере. Ты дорого заплатил, чтобы я принадлежала тебе. Помоги мне жить в соответствии с сознанием об этом. Ты направляешь меня и помогаешь мне поступать в согласии с твоим замыслом. Ты дал мне силу побеждать лукавого, помоги мне помнить об этом. Ты послал Святого Духа, чтобы дать мне силу, пусть исполнится это твое обетование в моей жизни. Ты дал мне жизнь, потому что возлюбил меня, помоги мне также возлюбить тебя. Все свои надежды я возлагаю на Тебя, Господи. Я раскаиваюсь в том, что раньше искала удовлетворение своих потребностей в мире, а должна была взирать на Тебя. Я знаю, только Ты способна сделать меня цельной личностью, и не только в Тебе я нуждаюсь. Исполнение всех моих желаний, нынешних и прошлых, заключено в Тебе. Научи меня всегда жить не своими силами, а силой Твоего Духа, живущего во мне. Прости мне то, что я забывала об этом, помоги мне духовно совершенствоваться, помоги мне стать цельной и благоразумной личностью, истинным Твоим чадом, который идет вперед к поставленной Тобой цели. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты в своем слове обещаешь приблизиться ко мне. Я жажду жить в Твоем присутствии и желаю построить более крепкие и близкие отношения с Тобой. Я хочу познавать Тебя любыми возможными способами. Скажи мне, что я должна сделать, чтобы глубже познать Тебя. Я не хочу быть человеком, всегда учащимся и никогда не могущим дойти до познания истины. Я хочу узнать правду о том, кто ты есть, потому что ты близок ко всем призывающим тебя в истине. Я предаю себя в твои руки, чтобы ты мог исполнить свой замысел, Я отвергая всякую возможность ограничения твоего действия в моей жизни. Я заявляю прямо сейчас, что ты мой целитель, избавитель, искупитель и утешитель. Сегодня я особенно нуждаюсь в тебе, как в моем защитнике, друге, ходатые, как в крепости моей, в отце моем, в супруге моем и помощники, целители и советчике моем. Я верю, что ты станешь им для меня. Господи, помоги мне найти время для ежедневного общения с тобой и отвергать все, что мне мешает в достижении этой цели. Научи меня молиться так, как угодно тебе. Каждый день открывай мне что-то новое о себе, Господи. Ты сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Я жажду тебя, потому что без тебя душа моя пуста. Я прихожу к тебе, чтобы испить из глубин источника духа твоего. Я знаю, что ты везде сущ, но я знаю и то, что ты можешь быть намного ближе ко мне, чем сейчас. Поэтому я прошу тебя. Приблизь меня к себе, Господи, чтобы я могла пребывать в Твоем присутствии так явственно, как никогда прежде.